Спасибо, что остаетесь с нами. На Украине возник повышенный спрос на дрова и отходы дерева производства. Ну а если денег и на них нет, можно собирать мусор, он, ну, как объясняют коллеги на местных телеканалах, отличное топливо. Народ Украины уже готовится к следующей зиме, в отличие от властей. Киев отказался от поставок российского газа, поскольку его не устроила цена вполне себе средней причем еще и со скидкой. При этом Украина продолжает настаивать на своих условиях возобновление поставок газа, настаивать жестко, если не сказать нахально, чего стоит хотя бы оговорка главы на автомобиле газа Коблева. Договориться о скидке на газ надо в июле, потому что, цитирую, в следующем месяце все они уже будут в отпусках. И вот этот вот уход всех в отпусках в такое сложное для страны время очень точно отражает заинтересованность Киева в решении газового вопроса. А вот почему у них такое отношение, выяснял Никита Васильев. Солнечные батареи, ветряки, энергия озер – один за другим. На украинском телевидении сюжеты о возобновляемых источниках энергии. Журналисты уверены, сама природа поможет преодолеть стране газовую зависимость от России. Заряда аккумулятора хватает на пять дней. Вне зависимости от погоды он должен работать с такие меры, уверенный, хоть и маленький шаг в Европу. экономия это, конечно, очень по-европейски, но даже в Германии рассчитывают получать до 80% энергии из возобновляемых источников лишь к 2050 году. И это еще оптимистичный прогноз. Украинские же инициативы даже в народе одобрения не получили. Это лишний пиар. Это лишний пиар. Никому не нужны. Деньги государству нужнее и нашему городу. Они вон на что раскидывают. Надо конец этому положить. Рассчитывать приходится только на себя. Украина переходит на дрова. 1 июля поставки российского газа на Украину прекратились. Прекращение связано с тем, что Украина не сделала предоплату за поставки газа в июле. Остановка поставки газа сделана строго в соответствии с действующим контрактом, с действующими дополнениями. На этой неделе договориться пытались в Вене. Безрезультатно. Переговоры закончились демаршем Украины, которые не устроили условия на ближайший квартал. Цена в 247 долларов за тысячу кубометров, и это уже с учетом 40-долларовой скидки, показалась Киеву необоснованной. Мы считаем, что вся цена повинна будет сформована у витуидности в соответствии с э, зимним пакетом, который был подписан в прошлом году. Если это прямая цена 280 долларов минус 30, 287 долларов минус 30 процентов, считайте это там, 200 с чем-то долларов. Глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что обсуждать тут нечего. Решение принято правительством. Скидка 15 процентов – это все, чем Россия может помочь. К сожалению, украинская сторона сказала о том, что уровень скидки, который предоставлен правительством Российской Федерации, ее на сегодняшний день не устраивает. Мы считаем, что это не соответствует ну, ситуации, связанной с формированием цен на рынке. Цена снизилась по сравнению с тем, что было год назад больше, чем на 200 долларов по формуле контракта. И, в общем-то, необходимости предоставлять ядку более, чем 40 долларов, нет. это цены будут ниже рыночных. Цена на газ зависит от стоимости нефти примерно полгода на Назад. Тогда она, кстати, была минимальной. Именно поэтому Украина торгуется даже не за более низкую цену, а за ее сохранение не на три месяца, а на весь отопительный сезон. Но так Киев рискует и вовсе остаться без дешевого газа. В конце этого года, то есть в зимний период, она получит цены весны. То есть где-то 1 второго квартала этого года. А именно в этот период цены стабилизировались. Соответственно, и стоимость голубого топлива для Украины в, зим, в зимний период будет намного выше, чем 247. Причем она будет намного выше и по реверсу. Для сравнения, уже сейчас такие страны, как Польша и Словакия, получают российский газ по разным данным. За 250-280 долларов за тысячу кубометров. Сэкономить не получится. Да и реверс не вечен. В Венгрии уже отказалась продавать свой газ. Авакия снизила поставки на треть. А уже к 2019 году Россия планирует завершить строительство турецкого потока и отказаться от транзита газа через Украину. Это, кстати, многим не нравится. Давление на Москву и ее партнеров на этой неделе усилилось. Делается все для заморозки проекта. Вот уже и Турция грозит подать иск в арбитражный суд на Россию из-за отсутствия соглашения по газу.